В 2021 году основатель Tesla и SpaceX Илон Маск был назван Человеком года по версии Time. В журнале отметили влияние предпринимателя на жизнь на Земле и, возможно, за ее пределами. Учитывая активность Маска в соцсетях в качестве сторонника цифровых активов, нельзя не отметить огромное влияние бизнесмена на криптовалютное сообщество. В начале года предприниматель разместил хэштег главной криптомонеты в описании своего твиттер-профиля. Курс биткоина на фоне сообщения Маска резко поднялся. Чуть позже бизнесмен вновь вспомнил о биткоине, заявив, что криптоактив находится на пороге масштабного принятия представителями традиционного рынка. Себя основатель Tesla также назвал сторонником биткоина. В феврале 2021 года стало известно, что Tesla инвестировала в биткоин полтора миллиарда долларов. Было объявлено, что компания планирует интегрировать биткоин в качестве платежного инструмента за продукцию. Естественно, курс криптомонеты тут же вырос. Мгновенная реакция индустрии на твиты Илона Маска о биткоине спровоцировала критику со стороны криптоскептиков. Экономист Нориэль Рубини предложил SEC изучить действия СО Тесла в отношении покупки биткоина на предмет рыночной манипуляции. Прошло еще немного времени и риторика Илона Маска в отношении биткоина радикально поменялась. В мае Тесла перестала принимать платежи за электромобили в биткоине из-за неэкологичности. Майнинга. В итоге цена биткоина рухнула на 15 до отметки в 46 200 долларов за монету. Еще одной криптомонетой, которая оказалась одной из ключевых темой для твитов Маска, стал DoggyCoin. Зимой 2021 года бизнесмен разместил фотографию ракеты Falcon 9 и сделал подпись Dodge. Менее чем за 60 минут цена Dog увеличилась почти на 50 достигнув 0,59 тысячных за монету. Позже Макс продолжил манипулировать рынком, то говоря о Dogecoin, как и народной криптовалюте, то называя токен шумихой, что спровоцировало очередное падение стоимости криптомонеты. В сентябре руководитель SpaceX выложил на своей странице фото щенка породы Siba Inu по кличке Floki. Согласно информации CoinGecko, курс токена Шиба Флоки всего лишь за 3 часа вырос на 1300%. В чем сходятся участники криптосообщества, так это в мнении что Илон Маск прекрасно отдает себе отчет, о чем пишет и каковы могут быть последствия. Очередное тому доказательство заявление в декабре 2021 года основателя Тесла о планах продавать мерч компании за доккоин. Цена криптоактива мгновенно выросла на 39%. По мнению ведущего стратега XSaint Яниса Кивкулиса, для Илона Маска может представлять интерес сам процесс влияния на крипторынок и то, как изменяются котировки цифровых валют. И позитивный опыт раскачивания Dogecoin может привести предпринимателя к новым попыткам это сделать, уверен эксперт.